Что не так? Почему мой прогресс не идет? Почему вес 70 килограмм никуда не двигается? Почему силовые показатели остаются на одном и том же месте? Долбаное плато, что с ним делать? City, Друзья, всем привет! И на протяжении последних трех недель самый честный твой вопрос. Мне взяли был что-то вроде, как набрать массу? Поехали. Один секрет, всего лишь одна фишка в этом видео, то, что помогло мне набрать массу, то, что поможет и вам набрать, если вы это примените прямо сегодня. Всего 2-3 года назад я задавался точно таким же вопросом. Что не так? Почему мой прогресс не идет? Почему вес 70 килограмм никуда не двигается? Почему силовые показатели остаются на одном и том же месте долбанное плато, что с ним делать? И, друзья, всего лишь одна вещь, которая мне помогла выйти из всего этого днища, в тренировочном процессе, внимание, Фух. опа, и вы подумаете, что это блин за фигня, почему здесь написано Redmond и почему это похоже на весы, так и есть, это весы, это кухонные весы, это не реклама Redmond, да? это реально кухонные весы, и вот вам небольшая история, как это было, всего 2-3 года назад, когда действительно мой прогресс, остановился, и очень дико остановился, я был лютым дрищем и два года с начала тренировок я набрал очень мало, это можно увидеть по моим видео и фото, Силовые показатели, конечно, росли, так как это был новичковский прогресс, но набрал я реально мало. Так вот, мой отец, по абсолюту респект за то, что ты когда-то купил эти весы, я знаю, ты смотришь в ленте, по-моему, они продавались, купил весы, принес домой, я подумал, так, окей, если у нас теперь есть кухонные весы дома, значит, я могу взвешивать еду. Значит, я могу смотреть, сколько я примерно кушаю. И тогда я думал, как и все, как и многие из вас, скорее всего, типа, я дофига ем. Я ем почти все, что вижу. Но когда я начал это дело взвешивать, я был просто в таком шоке, насколько я не доедал. Открыл Word, записал, так, гречка, 50 грамм. Три яйца, там хлеб два кусочка, школьный обед, ужин то, что мама приготовит, на завтрак тоже то, что мама приготовит. И когда я посчитал, сколько это выходит по калориям, по белкам, жирам, углеводам, другого слова я не могу сказать. Я реально прозрел, как бы это ни было мейнстримом. Потому что это было настолько мало, мне реально казалось, что я ем много, потому что по порциям это было нормально, адекватно, это было больше чем ест среднестатистический человек. Но правда в том, что когда ты пытаешься набрать, тебе нужно есть еще больше. И не просто больше, потому что больше – это понятие слишком субъективно. Я думал, то, что я ем больше. Тебе нужно есть столько, сколько тебе достаточно для восстановления, для роста мышц, для полного отдыха, для того, чтобы ты пришел на тренировку и чувствовал себя еще круче и еще сильнее, для того, чтобы ставить новые рекорды. Так вот в этом видео я вам покажу, как этим пользоваться, и также покажу свой рацион, который я составил буквально вчера, и небольшое сделал открытие вчера, потому что я вчера сидел, слишком много вчера, сидел, и выбирал продукты, немного составлял рацион, как это можно посчитать. Так вот, нашел один сайт, который просто безумно мне в этом помог, где все четко, понятно, просто, вам не нужно будет запариваться, как это высчитывать. В общем, та моя старая схема, как я это делал раньше, теперь больше не используется, потому что я нашел гораздо более быстрый и удобный способ. И в самом начале видео взвешивание взвешивании было не просто так. Это был мой сегодняшний завтрак. Это то, как я фактически каждый день начинаю свое утро. Я начинаю его именно со взвешивания еды. Это примерно 200-300 грамм углеводов. Хотя в последнее время я ел гораздо меньше, сейчас я попробую их кушать побольше, для того, чтобы у меня было больше энергии, чтобы я чувствовал себя более наполненным в плане гликогена, и я надеюсь, это мне поможет. Если раньше для того, чтобы посчитать свою суточную калорийность, белки, жиры, углеводы, я делал как? Брал какую-нибудь крупу, например, гречку, взвешивал на весах, так, 300 грамм, 300 грамм записал, есть. Допустим, яйца, разбил яйцо, разбил второе, третье. ага, 300 грамм, опять 300 грамм, окей, записал. Далее, что у нас далее? Курица, так, 200 грамм курицы, взвесил, все четко записал. Далее, я шел в интернет заходил на какой-либо сайт, либо смотрел на упаковках пищевую ценность. То есть на 100 грамм продукты, допустим, в курице там 23 грамм белка. У меня 200 грамм, значит это 46 грамм белка. Значит я записываю 46 грамм белка, столько-то калорий, столько-то жиров, столько-то углеводов. Окей, поехали дальше. То же самое в гречке. Например, в гречке там на 100 грамм 74 грамм углеводов. Значит в 300 грамм столько-столько, столько калорий. Окей. Но сейчас, как я это делаю сейчас, со вчерашнего дня? Поехали, я вам покажу. Так-так-так, небольшая вставочка. Ребят, огромное спасибо вам за прошлый ролик, где я показал тренировку грудных. Мы набрали почти 2700 просмотров и 250 лайков. Это огромный цифры для моего канала, потому что тут всего 1380 подписчиков, и это реально много. Поэтому спасибо вам огромное. И я надеюсь на вашу поддержку и в этом ролике, потому что питание – это один из самых главных аспектов. Это то, что помогло набрать мне. Я тренировался безумно одержимо все 5 лет. Все первые два года. Но пока я не наладил свое питание, я так и остался почти дрещом. Да, какой-то результат у меня был, но то, что я имею сейчас, я имею благодаря питанию. Поэтому этот ролик безумно важен. И дальше мы, конечно, будем продолжать всю эту серию, где я буду рассказывать всякие фишечки. Поэтому обязательно делись с друзьями и ставь лайк, а мы продолжаем. Итак, пришло время узнать, наконец-таки, сколько я кушаю калорий, сколько белков, жиров, углеводов. Это один из самых частых вопросов, которые вы мне, ребят, задаете. И считать мы все это будем вот на этом сайте. Называется он «Мой здоровый рацион И я его нашел совершенно случайно. Вчера, когда хотел посмотреть пищевую ценность яиц, там, витамины, минералы, набрел на этот сайт, и здесь оказался дневник питания. Я на него нажал, мне было интересно. И, оказывается, здесь можно составлять свой реальный дневник питания. Тут еще тренировки, еще какая-то фигня есть, но это не важно. Главное, что есть дневник питания, где таблицы, всякий расчет и очень удобная база данных. Поэтому я такими сайтами никогда не пользовался. Раньше считал все сам. Не знаю, зачем, когда есть такие великолепные сайты. Но вот сделал такое открытие, поэтому поехали сразу. Здесь можно создать аккаунт, но создавать на самом деле его не обязательно. Я просто создал для того, чтобы отслеживать свою статистику и мои результаты как-то сохранять. А так можно пользоваться всеми, ну, наверное, всеми, по крайней мере, дни питания точно, бесплатно и без аккаунта. Переходим в дни питания. И вот здесь вот, как раз-таки, мой рацион. Давайте все по порядку. Итого за день у меня выходит 2869,7 килокалорий. Это немного, это немало, ну, достаточно, скажем так. Конечно, это дефицит, если мы пролистнем чуть ниже вот сюда. Вот здесь вот, так вот газу дынок можно брать Вот здесь и здесь, вот он, энергетический баланс Показано, то, что у меня приход 2869, расход приблизительно 3700 Я его рассчитал, исходя из тренировочного процесса, исходя из, в принципе, энергообмена То есть в среднем у меня минус 880 килокалорий ежедневно я трачу в дефиците Но, конечно, учитывая то, что я могу что-то съесть, то, что не указано вот здесь вот или могу потратить меньше. Поэтому это, конечно, такие приблизительные цифры. Но в среднем я обычно в дефиците. Так, по белкам у нас выходит 230 грамм. 230, давайте возьму другой. Так вот на виду. 230 грамм это белки. Но здесь, опять же, они получаются не все полноценные. Потому что у нас источники питания белков... Не только там курица с творогом, но еще и растительные, например, гречка, там, овсянка, рис и так далее. А эти белки я не считаю, потому что это у них не неполный аминокислотный профиль. То есть из этих белков мы построить наши мышцы не сможем. Так что дальше, жир. Жиров 92 грамма, это приблизительно 30%, насколько я помню, давайте посмотрим. Так, жир, да, 29%. В принципе, неплохо, как бы такой средний показатель не очень много, нормально, адекватно. И углеводов 39% это 278 грамм у нас получается. Так, сотрем вот эту штуку. И по рациону поехали. Завтрак. Первоначально, сразу как я просыпаюсь, у меня идет вода. То есть я выпиваю приблизительно 800 миллилитров воды, почти литр. Обычно я это выпиваю с креатином. Вот когда пью креатин, допустим, сейчас. И для того, чтобы поднять инсулин, мне нужен сахар, либо вот мед. То есть, это фруктоза, он офигенно поднимает инсулин. И полезнее, по крайней мере, чем обычный сахар. Потому что креатин без инсулина, к сожалению, не усваивается. То есть, инсулин выступает как транспорт веществ. Дальше. Примерно спустя полчаса, 40 минут, после того, как я выпил креатин и воду, я начинаю завтракать. Все это время обычно готовлю завтрак. И вот в данном случае здесь указана гречка, потому что сегодня я завтракал гречкой. 150 грамм сложных углеводов, это получается в углеводах чисто 83 грамма. Неплохо, неплохо. Это обычно вот как бы я это ел без всего, то есть чисто гречку, чисто рис. Но последнее время мне очень сильно понравилось это есть с протеином, потому что сейчас у меня есть сывороточный протеин, который подогнали мои партнеры, не только партнеры. Поэтому сывороточный протеин тоже с гречкой я кушаю и с молоком. Вот так вот объединим все это дело. Сывороточного протеина получается одна порция, это один скуб, порядка 21 грамма белка. То, что мне очень сильно понравилось, есть даже в базе данных, представляете, вот как раз-таки сывороточный протеин от My Protein, то есть вы можете добавить его к другим продуктам, например, я на могу нажимать, вот он, база данных и открываю, например, прот... так протеин, Назимаю протеин и здесь у нас сразу вот в базе данных множество, множество, множество вариантов, например, протеин My Protein есть нет не нашел. А, вот, надо нажать расширенный, расширенный баз данных. Вот, расширенный баз данных есть. То есть, у нас тут сывороточный протеин, брауни, батончики, всякие десерты. Короче, очень много всего. Здоровенный баз данных, мне кажется, здесь есть почти все. Но немного об этом попозже. Идем дальше. То есть, всего получается на завтрак у меня съедается приблизительно около 1000 калорий, 54 грамма белков. И углеводы, вот столько, сколько видите Так, стираем Обед Идет обед Либо это после тренировки, либо до тренировки То есть у меня режим не нормированный Далеко не нормированный, поэтому Пока что не могу сказать там после, до Но в принципе обед состоит из ä, Такой вот штуки Опять, у нас идет горечка Углеводы, тоже 150 грамм Это получается в день у нас выходит 300 грамм углеводов в сыром виде и в чистом сухом получается 85 за обед. Вот так. Вот. К этому всему идет курочка, конечно же. Здесь у нас 300 грамм мяса. Это получается 50-60 грамм белка в среднем. Там зависит от того, насколько она проварилась, не проварилась и так далее. Сюда накидываются горецкие орехи. Либо я их кушаю в обед, либо на завтрак. И также водичка в перерыве между едой, где-то до еды, минут за 20, опять-таки 800 миллилитров пью. Сюда вместе с обедом еще добавляю, когда есть рыбный жир, тут написано рыбий, на самом деле он рыбный у меня, потому что это разные вещи, я в принципе вот тоже об этом говорил. Так, идем дальше, у нас получается в обед 1276 калорий, по белкам 85, довольно сытно, вкусно, полезно, продуктивно. Так дневной перекус. Обычно вот этот вот дневной перекус я написал как после тренировочную прием пищи. После тренировки я съедаю один банан. Кстати, вот банан я сюда забыл добавить. Нажимаем базу данных, вводим например, банан так, банан нажимаем количество в одном банане приблизительно 150 грамм в среднем таком я просто взвешивал, нажимаем Обмен перекус, выбираем на перекус, нажимаем добавить. И все, у нас банан добавляется вот сюда. Удобно, все максимально просто считается. Банан я съедаю после тренировки сразу для того, чтобы опять-таки поднять инсулин. И этот самый инсулин начал восстанавливать наш организм после тренировки, для того, чтобы он доставлял питательные вещества, а именно протеин, который я выпиваю чуть позже, и молоко именно в мышечной клетке, и углеводы из банана. Вот эти вот, вот где, они? где они углеводы. Вот эти вот углеводы 30, 31 грамм углеводов они пошли в наши мышцы. Вот я попробую нарисовать вот такой бицепс. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так тут трицепс идет. Так. Ну, в общем, вот это вот будет бицепс. Они идут прямо вот сюда. Прям в наш бицепс. Вот так. Так. Дневной перекус. Дневной перекус у нас второй. Это получается после тренировочной прием пищи. И здесь обычно идет яичница. Яичница из трех яиц, причем это я решил прям сегодня поменять свой рацион, потому что раньше я ел 7 яиц. Но теперь три яйца. Почему? Потому что после того, как я нашел вот этот вот сайт, вышло, что по белкам у меня выходит довольно много, и мне этого в принципе хватает для того, чтобы набирать мышечную массу, по крайней мере, я на это надеюсь. Я хочу провести такой эксперимент, как это на меня повлияет. То есть, будет ли мне это хватать, либо не будет мне этого хватать. Поэтому здесь три яйца, и так как три яйца формата s 1 категория s 1 это 50 грамм примерно одно яйцо в среднем, без коровы то здесь выходит 150. И в форме омлета я использую оливковое масло. В столовой ложке я также замерял по весам примерно 10 грамм. И к этому мы добавляем лучка и помидорок. Лук обычно идет всегда, ну почти всегда. И вместо помидора, если, допустим, вот вчера я не нашел помидоры в магазине. Как так? Я не нашел помидоры в магазине. Я купил сельдерей, например, сегодня я добавил сельдерей. Вот. А вообще помидорки обычно. Так. ну сюда. Ужин. И ужин последний. Это у нас творог волжские просторы. Волжский просторы затвор, который у меня был в Ульяновске, в Москве я его не нашел. Его сюда, походу, не привозят. Но он, по-моему, был самый вкусный. Хотя в Москве тоже неплохо. 180 грамм в среднем в пачке. Иногда больше, там плюс-минус. Ну, минус, как правило, нет. Иногда больше либо 180, либо 200. Я написал 180, он обезжиренный. И мы получаем с этого ужина всего... Где? Вот. Всего 158 калорий. как раз белки, которые нам нужны для того, чтобы восстановлять наш организм ночью, и такая фишка, есть предположение, теория, что вот именно вот этот вот красавчик, творог и, в принципе, все молочные продукты, они снижают уровень гормона роста, так как повышают инсулин, в принципе, молочка повышает инсулин. Соответственно, инсулин понижает гормон роста, потому что это антагонисты, и на ночь это не очень хорошо. Поэтому вот творог мы стараемся кушать за три. 4 часа до сна, вот это вот промежуток, ну окей, возможно 2-3 часа, ну хорошо, возможно полтора часа, те кто уж совсем голодный, бывает такое, полтора часа до сна, и таким образом мы снижаем, так скажем, шанс повышения нашего инсулина именно тогда, когда нам он не нужен, и повышаем гормон роста, потому что, в принципе, гормон роста повышается, когда мы спим. Особенно в период с 10 до 12 часов. Вообще с 9, даже вот так вот скажем, с 9, нет, неправильно. Нет, нет, так. Вот, 21, 0, 0 до 0, 0, 0. Вот в этот вот период нам лучше ложиться спать, потому что в этот период у нас максимально повышается гормон роста и тестостерон, что, соответственно, позволяет нам расти. Стираем наше художество и двигаемся дальше. Что-то еще можно показать. Вот базы данных хочу показать, то есть насколько это реально удобно. Здесь есть очень многие продукты. Я пока что не нашел еще ни одного продукта, которого здесь нет, но, по крайней мере, который мне нужен был. И если вы здесь что-то не найдете в основной, например, вот протеины в основном нет, расширенный. Можно найти и протеин. Интересно, креатин здесь есть? Давайте посмотрим. Креатин. Креатин. Да, креатин тоже есть. От MyProtein. Дайте моногидрат от Pure. Дематайз и Sun. Четко, четко. Готово. Даже есть какие-то рецептики. Прикольно. Так, что тут еще можно показать? Ага, вот. Еще есть статистика. Так, это мы убираем, статистика, энергетический баланс, это я вам уже показывал, микронутриенты, вот, витамины, минералы, все, оно вот здесь вот, то есть вы можете посмотреть, исходя из вашего рациона, примерно, приблизительно, конечно, вот так вот смотреть нельзя, это, ну, точно, не точно, чего мне хватает, например, в моем рационе мне точно не хватает бета-каротина, витамина А, витамина К, витамина Д, витамина Е, витамина В9, Хлора, натрия, соли мне не хватает, я потому что обычно еду не солю Но вот сейчас походу начну немножечко хотя бы там и деревянный перекупить. И фтора, вот А еще есть доля БЖУ в калорийности по процентам, чтобы вам все это не читать Реально очень удобно Дальше, натрий, калий, сколько мы получаем Кстати, только сейчас это увидел, это реально голодная штука для того, чтобы регулировать воду в нашем организме если хотите отдельный про это сюжет, то, в принципе, можно сделать, потому что это полезная штука, особенно для тех, кто подводится к соревнованиям. Где-то я вот недавно совершенно про это читал и слушал. Идем дальше. Да, есть рейтинг продуктов. Ну, что такое рейтинг? А, рейтинг продуктов это типа самые полезные, походу. Ага, по калорийности, по пользе получается. Но самое полезное это молоко. По массе тоже молоко выигрывает. По рейтингу, не знаю, какой там рейтинг. Помидоры почему-то по пользе, короче, молоко и гречку у нас. Самые топовые. Неплохо, неплохо. Так. Ага, вот. Жирные кислоты тоже очень важная тема, на самом деле. Потому что очень многим не хватает омеги-3. И, в принципе, ненасыщенных жирных кислот. У нас есть насыщенные жирные кислоты, вот они, вот здесь вот. А есть мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Есть омега-3, омега-6 и транжиры. Вот эти вот ребята транжиры, их нужно избегать вообще ни в коем случае никогда в жизни не кушать. Потому что это генно жиры, которые встраиваются в наш организм и его отравляют. Также омега-6. Если мы нажмем сюда, мы получаем список источников, из которых мы получаем. То есть это грецкий орех, такая вот автология гречка, яйцо, молоко. В общем, вот это вот все. Откуда, откуда мы получаем? Омега-3, откуда мы получаем, допустим, насыщенные жирные кислоты мы получаем. И мононасыщенные, полинасыщенные. Тоже откуда мы все получаем. Также есть такая фишка, что... Вот эти вот жиры насыщенные, они как бы не очень хорошие. То есть, в принципе, это они не совсем плохие, но, как говорят, они вредные. Да, как бы сейчас это не звучало, но это так. А самые крутые жиры, это вот омега, омега, полинасыщенные и мононасыщенные. Точнее, мем. А -а -а. Мона, не насыщенные, омега, омега. Вот эти вот красавчики, вот-вот-вот они. А вот это вот... Вот этих вот двоих, хоп, мы должны избегать. Вот это еще более-менее, вот это вот мы кушаем. Вот так вот, смайлики. Вот от этого у нас растет наш бицепс. Вот так давайте его нарисуем, вот это будет бицепс. Вот такой вот у нас получается скачочек. Счастливый, радостный, позитивный, когда он кушает омегу-3. Вот и все, видео подходит к концу, я благодарю абсолютно каждого за то, что посмотрел Поддержал, поставил лайк и написал комментарий, я уверен, что ты это сделал, а те, кто еще не сделал, обязательно это сделайте И делись видео с друзьями, потому что это годная полезная информация, которая поможет тебе и твоему другу наконец-таки набрать А возможно просто быть здоровым, счастливым, позитивным, как вот тот качочек, которого мы только что нарисовали Поэтому обязательно делись этим видео с друзьями, на нашем канале уже 1380 подписчиков уже сегодня И как только будет 1500, 1500 мы устраиваем видео ответа на вопросы Поэтому, друзья, все, кто не подписался, подписываемся, у нас есть статистика, где видео смотрит 50% с подпиской и 50% без подписки, это как-то нехорошо, негодно, поэтому, ребят, для того, чтобы не пропустить новый ролик, кстати, также колокольчик, вот это вот все, я не люблю рассказывать, но это надо, потому что многие забывают, поэтому... Всем хорошего дня, настроения, у нас еще впереди два видео нужно записать, я буду скорее всего, в такой же кофте, а возможно новый, чуть попозже. Так что инсайт на сегодня это набирай чисто, это значит набирай здраво, это значит, что ты просто будешь здоровым, еще и будет больше эффективность, потому что наш организм не помойка, не мусорка, в которую мы не должны запихивать все, что попало и все, что видим. Выбирай продукты правильно, качественно, и все будет офигенно. До встречи, ребят.